Добрый вечер. Что касается недели, опять же повторюсь, ну, у нас были созданы условия более-менее, но хотелось бы работать, конечно, но то, что мы запланировали, в принципе, все выполнено. Единственное, да, нам пока непривычно, это, конечно, температура. Температура жарковата нам. Съездили на экскурсию, посмотрели. В Иерусалиме были, на ну, по то есть, ребята. Мы длились немножко отдохнули, недельку поработали именно, готовились к игре. Уже более конкретно, наверное, ребятам рассказали о индивидуальных действиях соперников, то есть, где ребята есть быстрые, то есть, как они могут перестроиться, как они действуют на стандартных положениях, как действуют в развитии как действует в обороне, то есть эти моменты уже более, наверное, продуктивно. Мы посмотрели и увидели, есть, где сильный, где слабый. Первый тайм мы больше присматривали сопернику. Атмосфера была очень классная, крутая, футбольная. Во втором тайме мы немного поняли, что нам нужно делать и как играть. В любом случае, вторая игра – это шансы сидеть сейчас 50 на 50. И у нас классная команда, классный коллектив. Мы, мы никого не боимся. Мы завтра выйдем и будем играть в футбол. Мы знаем, кто за нами стоит, кто нас поддерживает. И в любом случае, мы хотим пойти дальше. Матчи состоят в Еврокубках и грубо говоря, мы сыграли сейчас один тайм, сейчас у нас будет второй тайм и мы, наверное, постараемся. То есть, как я, наверное, на прес-конференции сказал, что мы остались в игре, и есть шанс у нас, мы будем стараться ходить, по крайней мере, ребята, э, хотят тоже проявить свои лучшие качества. По крайней мере, когда я был в игре все время, то есть, когда ты играешь на таких стадионах, и заполненные, ты играешь за команду, и пришли на тебя смотрите те болельщики тебя поддерживают, у тебя появляется больше энергии, то есть у тебя запало больше. Но если говорить, что если без болельщиков, но ну, я думаю, что уровень э, команды соперника очень хороший. это очень хорошая команда. Я подчеркнул, индивидуальные, очень сильных футболисты на которых надо обращать внимание. Я думаю, это всегда для любого клуба, когда есть поддержка, то легче играть. Понятно, что мы скучаем по... Близким нам людям и по дому, там, родные стены, как бы, всегда по ним будет скучать. Но я повторюсь, у нас очень классный коллектив, у нас очень профессиональный тренерский штаб, который нам помогает э, здесь находиться в комфортных условиях, весь персонал, который у нас есть. То есть нам не на что жаловаться. Поэтому я повторюсь, у нас в головах только одни мысли сейчас о победе и пройти дальше. Не физически не тяжело держать нам. Самое тяжелое – это психологическая форма, потому что мы все люди, мы хотим семью, то есть, говоря, но мы профессионалы, стараемся выполнять, потому что мы не часто играем в Еврокуб, если хотелось бы пойти себе лучшим качеством ребят, как те пока что это самый тяжелый психологический момент, в плане, что мы уже в четвертую неделю не можем попасть пока домой. Мы уже четыре месяца находимся в таких условиях, когда… Четыре недели, извиняюсь. Находимся в условиях, когда ну, немного жарче, чем у нас в Беларуси. И понятно, что любой человек должен адаптироваться. Тем более, это наша работа, и мы должны оставаться профессионалом. По поводу завтра обе команды будут в одинаковых условиях. Поэтому на это ну, не нужно делать какие-то скидки. спрашивать, если будет какие-то изменения в команде, которая э, будет играть. Ну, у вас есть команда, один из которой играет, еще на... запасные. запасные. Ну, будет изменение считаю... какое-то? Изменения? изменения да. С прошлой недели? Хотите, чтобы уже сегодня больше узнал, как у состав оставлю? Тот вопрос в другом, но просто я в прошлый раз не подметил тот момент, что перед прошлой игрой у нас получил один из лидеров травм. Вы знаете Антон Путила, который тоже играл на очень хорошем уровне. Наверное, вот это минус. И он в этой неделе тоже не будет. Он как раз по прилету, но вы сами понимаете, переезд и все это получил так. На тренировке как раз за день, два, даже за два дня до официальной игры получил травму. И это, наверное, первый потерь, да?